Всем привет! Ассаляму алейкум! Сегодня 8 декабря. Начинаем обзор карты боевых действий в Сирии. Обзор за два дня. Провинция Латакия. Провинция Латакия практически по всей протяженности линия фронта изменялась. Переходили населенные пункты и высоты под контроль правительственных войск. В районе освобожденного ГМАМ перешел участок дороги. Видим предполагаемые изменения. Предполагаемое изменение линии фронта. Населенный пункт Кафрия стоит пока переходный значок, но начали появляться сообщения об установлении контроля правительственных войск над этим населенным пунктом. Восточнее взяты под контроль несколько населенных пунктов и высот. В населенном пункте Мугария переходил он под контроль правительственных войск, но не удалось им закрепиться. И пришлось отступить. И контроль также пока стоит под террористами. Населенный пункт перешел АКО. В этом же районе населенный пункт Альхирба и Байт Байтфарис. Для общего понимания масштаба в районе вот этого прорыва до границы с Турцией, до вот этого выступа остается не более 14 километров. И... В районе вот этого прорыва также не более 14 километров остается до границы. Провинция Латакия потихоньку очищается. Осталось не так много. У нее граница примерно проходит вот так. То есть вот этот кусок осталось очистить. В провинции Хама и Либ. В районе населенного пункта Джисер-Аль-Шугур были нанесены удары авиацией сирийской. Удары были по террористам и также сообщается, что в этом районе уничтожен один из главарей Джабхатан-Нусры. На севере провинции Хама в районе Аль-Латамина, кафар Мурек наносились удары авиации Сирии и воздушно-космическими силами Российской Федерации и были Позиционные бои практически на всей протяженности линии фронта. И ударами артиллерии и позиционными боями в процессе этого было уничтожено не менее 62 террористов. И техники изменений линии фронта пока здесь нет. Провинция Алеппо. В провинции Алеппо были изменения. В районе прорыва к трассе М5. Выравнивается постепенно вот эта линия фронта. Перешло под контроль несколько населенных пунктов. Здесь видим даже направление атаки в районе Зерба. Были освобождены населенные пункты Зитан. Подтвержден контроль полный над Холоса. Населенный пункт Эль-Каледжия. Населенный пункт барне Пока стоит переходный значок. Ведутся бои. Также в этом районе появилась информация об участии вооруженной группировки, которая сражается за правительственные войска «Харакет-Нуджаба». Есть видео. Эта группировка, по ней мало, мало информации. Но то, что удалось узнать, это, наверное, будет правильнее ее назвать все-таки иракским крылом Хизбаллы. У них похожий флаг, практически идентичный, та же самая идеология и полностью организовывалась, существует под контролем Хизбаллы и Ирана. Изначально эта группировка организовывалась как шиитское ополчение, там были изначально только шииты, но впоследствии да, начали приходить так и разные граждане разных стран и разных вероисповеданий. Там сражались и афганцы-хазарийцы, и граждане Ирана. Потом, в дальнейшем, когда из Ирака переброшены были в Сирию, Начали появляться и христиане, и алавиты и сунниты и курды. В данный момент можно назвать ее интернациональной группировкой и с разным, с разным вероисповеданием. Вооружение у них практически идентичное, как у Хизбаллы. Есть бронетехника, стрелковое оружие, противотанковые комплексы. В этом районе они как раз принимали участие в зачистке и освобождении населенных пунктов, которые за последние двое суток перешли под контроль правительственных войск, полностью действуют в, строгой, в строгом подчинении, координации с иранскими инструкторами и с командующими правительственными войсками Сирии. Как сообщается, планируется вот этот кусочек, где в Находится Населенный пункт Караси В скором времени выровнять Освободить от террористов В районе города Алеппо Именно в квартале Который контролируют курды Боевики взорвали туннель Заложили туда взрывчатку Взорвали туннель Очень мощный взрыв И как сообщается по некоторым источникам Погибли десятки человек по прошлым выпускам была информация, что курдам вроде как скидывали, сбрасывали с транспортного самолета снабжение военное, воздушно-космические силы. Эту информацию опровергли, в том числе и сами курды. Назвали это вбросом от террористов и их приспешников. А с целью это было сделано с такой, чтобы оправдать неудачи террористов вот на вот этой линии фронта. Здесь курды несколько населенных пунктов все-таки отбили. Никакого снабжения курды пока от воздушно-космических сил не получали. По анклаву, который был в прошлом выпуске, вот здесь нарисован, тоже прояснилась ситуация. Здесь был нарисован анклав. Вот сейчас у этих населенных пунктов стоят переходные значки. Как выяснилось, у террористов ДАИШ они были отбиты, но были отбиты не умеренной позиции. В этой атаке, конечно, участвовала группировка небольшая, так называемая умеренная позиция. Это была группировка, состоящая из туркоманов, полностью поддерживаемых Турцией. Но основную массу здесь все-таки в отбитии этих населенных пунктов составляли боевики ахрарашам, то есть Настоящие, скажем так, террористы. И поэтому видим здесь переходные значки. Никакого анклава нет. Просто от одних террористов контроль перешел к другим. В районе авиабазы Квейрис небольшие изменения есть. Перешел под контроль правительственных войск населенный пункт Шувайлих. По информации о населенном пункте Майма Кабира. Здесь, как сообщается, боевики находятся в полном окружении. Их до конца не, не зачистили в этом населенном пункте. Но все пути снабжения отрезаны. И по свежей информации стоят значки. Появились Теляюб, Умзилайла. -ум также под контролем правительственных войск. Но здесь стоит подождать. Возможно, заново восстановили контроль над ними правительственные войска. Провинция Рака. Изменений нет и по ударам авиации также сообщений не было. Здесь лишь воздушно-космические силы отметили большое присутствие беспилотных летательных аппаратов. Их в разы увеличилось. Провинция Хасики и Курды. Подтвердился контроль. Над населенным пунктом Мирва. но он это не, как бы, скажем, не свежее завоевание. Это просто подтвердился контроль, и курды сообщили, что в районе этого населенного пункта была отражена массированная атака террористов. Не получилось у них захватить этот населенный пункт. В Ираке. Здесь появился интересный такой значок Авиабаза Турции под вопросом. Ну, пока стоит расценивать это на уровне просто слухов, есть некоторые данные, некоторые источники сообщают, что здесь проявляется активность, и вроде как подготавливаются взлетные полосы, что-то готовится под авиабазу. Ну, у курдов. У иракских авиации нет и из этого судя по всему сделали вывод что турция готовит здесь свою авиабазу но посмотрим как эта информация уточнится турецкие войска также находятся на окраине масула сегодня истекает ультиматум выдвинутый раком чтобы все все войска и техника была выведена отсюда также возмутилась Лига арабских государств единогласно практически высказались, что расценивают это как интервенция. И ну, они сделали оговорку, что ничего не могут сделать, кроме как дипломатических шагов. То есть, кроме как на словах помочь они ничем не могут. По иракским курдам также есть информация, что они встречались не так давно с российским консулом я так понял это иракский российский консул и во первых появилась информация что им Россия предоставила какое-то легкое вооружение без сообщения какой именно, какому именно подразделению но иракским курдам и они выдвинули требования чтобы через их территорию больше не пролетали крылатые ракеты запущенные Каспийской флотилией им это не нравится, они в прошлый раз засняли видео и требуют, чтобы это было прекращено. В районе вот этого выступа иракские войска заявили, что полностью оперативно, скажем так, отрезали, окружили аж ширкат населенный пункт, полностью отрезали артиллерии, здесь снабжение боевиков и готовятся захватить этот населенный пункт и полностью замкнуть окружение вот этого неконтролируемого правительством участка. Посмотрим, что у них здесь получится. ВВС это иракский ВВС. Без конкретного уточнения, но вот в этом неконтролируемом скажем так, пока никем тут неизвестно, что вот в этом участке творится. Выявили цели, как оказалось, это Небольшие цеха по изготовлению взрывчатки и самодельных взрывных устройств нанесли удар и две цели были уничтожены. Это недалеко было от города Самара. Зачистка в Рамади, или, скажем так, блокада от правительственных войск террористов в этом городе продолжается. За прошедшие двое суток они пытались несколько раз массированно прорвать кольцо окружения. Ничего не получилось. При этом прорыве было уничтожено 40 террористов и 14 авто. Как обычно используют тактику заминированных автомобилей, чтобы осуществить этот прорыв. Вернемся в Сирию. Сожденный город Дейрезор. Очень неприятная ситуация здесь сложилась. По осажденным войскам нанесли удары, как сообщается, авиация коалиции по некоторым источникам. Это были американские самолеты, по другим сводная группа французских и Великобритании. Но подождем, пока все обвинения коалиции отвергают, они не наносили удар. В общем, все как обычно, они пока пытаются отмазаться, но я думаю, время растает все на свои места. Здесь они атаковали военную базу, это тренировочная база, как сообщается, десантников была. И несколько ударов самолетов были нанесены, погибли 4 военнослужащих Сирии, 16 получили ранения. И также пострадала, как сообщается, бронетехника, находящаяся на этой базе. И важный момент. После удара сразу началась атака террористов ДАИШ. Очень массированная атака, но вроде как удалось ее отразить. По южным провинциям пока изменений нет. Поступали лишь сообщения, что на южной фронте, на южных, в южных провинциях, боевики Джабхата Нусры начали сдаваться, это очень показательный, можно сказать, момент, потому что до этого боевики из группировки Джабхата Нусры никогда добровольно не сдавались. В пленных брали, но добровольно, чтобы они сдавались, такого еще не было. В столице, в городе Дамаск, восточной Гутте, лишь Небольшое сообщение, что в районе Марш-Султан видим переходный значок у самого населенного пункта. Войска продолжили атаковать. После того, как закрепились на вертолетной авиабазе, начали атаку на сам населенный пункт Марш-Султан. И видим здесь небольшое изменение линии фронта. Возможно, в скором времени, наконец-то, Марш-Султан перейдет под контроль правительственных войск. Провинция Хомс в районе Карьетен пока изменений нет. В районе Пальмиры единственное, что было, это последний населенный пункт перед самим городом, небольшой населенный пункт Мархатан, перешел под контроль правительственных войск. По котлам севернее Хомса, также изменений нет, сообщения небольшие о локальных столкновениях и об уничтожении террористов в районе населенного пункта Аррастан и Альхула. И здесь есть сообщение, что в недавно оставленный террористами район города Хомс прибыл конвой с гуманитарной помощью от. Красного Креста, Красного Полумесяца. Посмотрим общую карту. Активные боевые действия по освобождению провинции Латакия. Южнее города Алеппо и севернее города Алеппо. И на этом, наверное, даже все. По общим потерям боевиков за сутки, за двое суток. Не менее 170 террористов было уничтожено. 22 единицы автотехники, в том числе бронетехника, 3 пункта управления террористов и 2 цеха по производству самодельных взрывных устройств и взрывчатки. По Йемену линия фронта пока существенно не изменилась, а правительственные войска свергнутого президента теряют военные объекты и населенные пункты, пока еще небольшие, на них наступает Подразделения Йеменской Аль-Каиды и Даиш-террористов. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.